is unacceptable! Вот это 2. Да. Ой, хорош. Ой, красивая комба. Неплохо. Неплох. Ой, ой, ой. Воздает. А, нет, Д2 залетает. Это Не смог, не смог подтвердить Д2. Так, что здесь будет? О, залетает, залетает. Хорош. Так. Какая-то неоднозначная комба, но ничего страшного. Сейчас еще раз, наверное, безопад. Охват... Нет! Все-таки будет рептайл. Неплохо, неплохо. Могла и бруталка быть, если что. Так. Здесь сейчас я... Оба-на! Хорошо, подтвердил Д2. А, нет! Давай, давай, давай! О-хо-хо-хо! Камбэк века. Давайте посмотрим будет делать нол слепий против крейна так только плюсы и вниз 4 он хочет забить его хитрюга хитрюга ой, -ой, -ой бедняга, не знаю что делать но это трудная ситуация конечно, ой ой что за интересные комбы ой не может даже с нолслепим Вылезти, вылезти из ума. Это ужас. ФБшечка думает, его спасет. Смотрим, посмотрим. Сложная ситуация. Ой-ой-ой, дозвонился просто. Но ну, это было сильно, сильно. Но ну, прям забрал. Ой. Ну, конечно, Крейн его сейчас накажет конкретно. Так. У -у -у. просто лезет на мити, просто. Не держит блок. Получается. Артем толслепи. Крейн раздает. И все проходит. Нет, уже Мерси нету. Это победа за Крейном. Сколько он уже начал Три победы, одно поражение. Так, следующий сплэш. Чувак с Германии. А точнее, с Казахстана, но живет в Германии. Ну так же, как и я. Посмотрим, что да как. Так, ну давайте посмотрим, крутой скин у Сплэша. Кстати, ребята, заходите ко мне на канал, смотрите э, видосик, где можно открыть все бруталки, все скины и так далее. Заходите, не пожалеете, ссылка будет сверху, справа. Можете просто туда заходить и кликайте туда и разблокируйте все скины, какие вам нужны. Карталки, бруталки, все, что надо бесплатно, только будьте осторожны. Все сразу, пожалуйста, не открывайте. Все потихонечку и все у вас будет. Так, что-то происходит. Спеша по ХП, пока чуть-чуть побольше. Так, Кен немножко уступает. Так, Кенсам был красивый раз. Так, что 130 урона, чтобы делать? Давай наказывать? Нет, не успевает. Не знает хрэн, да, говорит. Хим. Так, что тут будет? Что тут будет? Ааа, боль будет, походу. А, что такое? ха <смех> блин, так была победа близка к сплэшу. Блин, вот жаль, вот жаль. Так, ну посмотрим. О, чистые блоки. Так, так, что будет? Что будет? Так, маленький урон. Странно, почему? Оба-на! Так, про малый урон я уже молчу. 283... Так, ой-ой-ой, прикольно. Так, наказываем. Захватом наказывать можно, конечно, и больше, но иногда я тоже так наказываю. Не всегда получается так, как хочется. Так, чистый блокер, Зек Крейн. Ой-ой-ой. Вниз два не спасает. Будет комбо 1-1, 1-1-4. И Ермака не было. То есть, значит, огонько... огоньками не стало с парками добивать сплэша. Что здесь будет здесь? Так. Уверхедами кормить и кормить конечно же. Ой, комбами, но. К сожалению. Так, что будет делать? Что будет делать, Крейн? Так, осторожно, осторожно, осторожно. Плюса, плюса. Сейчас может просто залететь. Ах, да. Либо D2, конечно, я бы хотел сказать. Либо захват, да? Так, жду друг дружку. Посидеть на картах. Давай. хе так, ну я так и думал, что КБшечка тут будет. Ой-ой-ой-ой. А, -а, а сейчас съест его, сейчас съест, сейчас съест. Да нет, надо его просто меняться, и так бы сразу съел. Может быть даже бруталочка была. Но мое почтение. Сплэш, блин, хорошо очень шел. Прям видно, что чувак что-то умеет. Чувак что-то умеет, по-любому. Это было видно. Красавчик. Ну и Крейн, конечно, не, не промах. Так, так. Нормально. Ой-ой-ой. <сех> Рукнул. Вверх три, ой, прям напряженный такой бой. Между двумя чемпионами <сех> Неплох, плюса. Так. Уважает. Так, хорош. Ой-ой-ой, красота какая. Да, нормально, нормально. Так. Красок назад. И блоки разлетаются, так не получилось. А, хочет, хотел захватки, добивается таки Кинг так, так, Что тут зонинг со стороны Украины? Оба она залетает, залетает, но не бьет Д2 почему-то так. Никсит хорош. Еще раз. Ой, ой, ой. Так, что будет делать, что будет делать? Ой, на лету. Девай. Ой, хорош, хорош. Дамаж. Ой, ой, ой, это может быть. Нет, догнаешься. Окей. Так, что будет тут? Да, углы не занимает. Не, делает breakaway Рейн. Ой, ой, это бой. И может сейчас просто добить. Хорош. поймал ой хорош <как> блин допил да ну нафиг хорош Факт хороший. Come Finish him. First. Упс. Ха -ха. Хорош, молчился, молчился. Так, так. ой ой ха Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ой-ой. Ха-ха. Окей, окей, окей. Пробуем, пробуем, пробуем. Назад, назад, назад, okay. Мог и больше наказать, но не получилось немножечко. назад, хорош, назад, да ну ой я сейчас он меня побьет. Ой, ой ой Так, так, так. Так, так, что будет делать, что будет делать? Попался. Было трудно, это вам не хухры мухры Так, Кинг у нас какой-то кринжовый пауэр хочет показать. а споймался -а -а, таки, а? Петрец. Ой. Ай, хорош, хорош. Так. У меня иначе сильные сейчас. Я с. Не хочу ставить на кого, ни, ни на кого ставки, но почему-то мне кажется, что Крейн возьмет эту битву. Мне кажется, э, Ривер просто давно не играл на спауне. Вот прям видно, даже просто по хпшке. Или не разыгрался еще? О, он любит? тыкать. Ну, работает как-то, не знаю, двое оверхеды пошли. Так, давай, наказывай. Ты чё, давай, давай, давай. Так, конкретно, наказывай Ой, её зачем так усилять? О, боль, боль, боль. Просто вот такая штука. Так, не наказывай. никак. Так. Да, молодец, молодец. Ой, хороший а -а -а! Просто D2 спасает. Так близко не работает крейн. Надо немножечко, да. Так прыжки на прыжке. Так. <связь> <связь> Ты что делал, наверное? мисклик клик, наверное, не получилось. То, что он планировал. Ну ладно. Какой там у нас?